В эфире «Стройгарант Анапа. Здравствуйте! Мы рады вас приветствовать в жилом комплексе «Жемчужина». Это поселок Цибанабалка. 12 километров до Анапы. Рядом море. Всего 7 километров. Это география. И сегодня вас познакомим, наверное, с самым большим домом, который есть у нас. Дом 145 квадратных метров. Дом, который имеет свою изюминку. И с этим мы сегодня познакомимся. находится в свободной продаже в чистовой отделке отсыпка уже имеется для автомобиля для тротуарной дорожки дом выполнен из кирпича декоративные элементы обязательно отмостка вокруг всего дома ну и отметим что кирпич считается вот из отделки одними из самых долговечных большой дом давно мы не снимали такие обзоры поэтому прямо сейчас заходим внутрь и насколько мне известно здесь дом строился сразу под заказчика несмотря на то что он сейчас в продаже находится здесь полная перепланировка от проекта да удивляет такие дома мы не снимали в проекте он смотрится по-другому мы на протяжении всей программы будем показывать проекта оригинала дома но здесь было принято решение заказчиками что стен вообще нет на первом этаже то есть коридор который около 4 квадратных метров должен быть отдельный то есть здесь в оригинале должен быть вход по, вот, по левой стороне от меня здесь первая спальная комната То есть Я визуально, виртуально прошел через стену Из этой комнаты мы попадаем в коридор Попадаем в санузел Это, наверное, единственное место, которое у нас осталось без изменений Здесь тоже выполнены все отделочные работы ну, Плитка, душевая кабинка уже тоже выложена Главное место в доме, да как же без него Сантехника подведена, даже вон уже ручки а, выставлены для того, чтобы просто поставить раковину и можно уже прям пользоваться Но ну, здесь все в классике жанра, здесь все в стандарте Опять же, первый этаж, а, видим, что его держат вот несущие две колонны Нашу а, армированную, как бы монолитную, монолитный потолок, да, во всех домах у нас двухэтажных именно такой что здесь должно быть? вот здесь изначально по проекту должна быть кухня с выходом на террасу, терраса более 20 квадратных метров но перепланировали и кухню перенесли уже в спальную комнату то есть я сейчас представляю себе, что я хожу сквозь стены да, по изначальному проекту кухня будет здесь но насколько интересное решение, но во всяком случае оно нестандартное. Но я не знаю, если у вас большая семья, то вот здесь вот, на первом этаже можно собираться И жить на втором этаже, потому что там целых 4 спальные комнаты А должно быть изначально в изначальном проекте 3 Как это выглядит прямо сейчас узнаем, поднимемся по лестнице Пинтовая хорошая лестница Но второй этаж, полная перепланировка, поехали Касаемо лестничного марша, ну просторный, свободный Предусмотрены проходные переключатели а В доме, конечно же, все коммуникации Теплый пол, а электричество, водоснабжение тоже есть Четыре комнаты, полная перепланировка второго этажа тоже Здесь должна была быть гардеробная, но решили а, ее... Заменить или за счет этого сделать побольше а, санузел. Ну, достаточно в неплохом цвете. Он здесь выполнен. Ну, почему-то он здесь э, так вот отдает какой-то Италии, такой провинциальной Италии по оттенкам. Просто пиццерии был недавно такого стиля. Вот, похоже похож напоминает. Удобно, но отмечу. Коммуникации есть. Осталось поставить сам можно жить. Но, наверное, самая привлекательная комната в доме одна из спальных комнат, та, которая имеет выход на балкончик. Такая комната романтиков. Но их четыре, опять же отмечу, для большой семьи. Электричество, ламинат, натяжные потолки, все в лучших традициях компании «Стройкарантанапа». Радиаторы тоже имеются в каждой комнате. Но вот это, наверное, самое интересное, потому что тот самый балкончик, куда хочется выходить и выходить и смотреть на жемчужину. Прям настроение другое, когда выходишь из комнаты, вот на балкон, вот серьезно, я прям переключился на что-то спокойное. Остается только поставить здесь перегородки, опять же, по вашему выбору, они могут быть разные, кованые, могут быть закрыты, я не знаю, сотным поликарбонатом. Прекрасное место, но... Читать книгу, листать в соцсети, смотреть наши программы а, канала «Строй Гарантанапа» да, на YouTube. Ну, в общем, все что угодно. Ну, приятно и хорошо. Но еще отмечу, что в данном доме, конечно же, подведены все коммуникации. Здесь центральное водоснабжение, индивидуальный септик, ну и касаемо электричества, оно тоже здесь есть. 15 киловатт. И, кстати, дом находится в первой очереди, то есть практически в самом начале нашего а, жилого комплекса. Но ну, есть особенность здесь уникальная, есть изюминка у этого дома Так что выбирайте, смотрите, дорогие друзья Дом находится, напомню, в свободной продаже Заезжай, живи, можно приехать посмотреть Так что звоните, пишите, ставьте лайки Задавайте нам вопросы в комментариях, мы обязательно ответим Дом 145 квадратных метров Самый большой, самый интересный в крутом поселке Жемчужина Цибанабалка До новых встреч, пока! Уверен, что внутри там нас ждет много сюрпризов. Ты такой знаешь? Нет, я туда не пойду. Там нет стен, ребята, вы не поверите. В этом доме на первом этаже нет стен. Я не был к этому готов. Их реально нет, я не знаю, что говорить про этот дом. На сегодня все, пока.